Друзья, привет! С вами магазин 812 фото и сегодня мы поговорим о такой насущной проблеме, как снимать видео в домашних условиях и самое главное, как это все еще адаптировать, например, под вебинары и трансляции. Будет много информации, пожалуйста, потерпите, будет очень много полезных нюансов и много также базы информации. Поехали! Да, такие вот сегодня у нас реалии, то, что нам пришлось сидеть дома и дистанционно пытаться работать. Неважно, какая у вас была сфера, вы это на себе, скорее всего, почувствовали. Так, например, все обучение ушло полностью в онлайн. И, как правило, для таких ситуаций нам очень сильно помогают современные технологии, и мы стараемся учить уже дистанционно. Сегодня я вам расскажу, как технически повысить вашу картинку, вашу звук, для того, чтобы вашим зрителям, вашим ученикам, и неважно, что вы еще делаете, консультации какие-то проводите. Короче, любое, что вы делаете дистанционно, чтобы это выглядело, а главное, звучало лучше, чем оно звучит сейчас. Итак, на первом месте любой, в том числе мы, поставим звук. Потому что именно звуком вы передаете основную информацию до своего слушателя. Он, в первую очередь, слушатель, а не зритель. Звук всегда важнее. Видеоролик с хорошей картинкой, но плохим звуком будут смотреть гораздо хуже и гораздо меньше, чем плохую картинку с отличным звуком. Это самое главное. Итак, начнем со звука. Лично я очень люблю петличные микрофоны, потому что они маленькие, они заточены под человеческую речь, они скрытные, они всегда на вас они всегда с вами, потому что если вы будете в кадре ходить, например, что-либо показывать, потом отходить назад к какому-то флипчарту, что-то писать, микрофон всегда с вами, он всегда на одинаковом расстоянии от вашего рта, и вас всегда прекрасно слышно. Я не так сильно люблю какие-то направленные микрофоны, а уж тем более встроенные микрофоны. Так вот послушайте, как звучит петличка. И как звучит встроенный микрофон в камеру, причем камера не самая дешевая, которая находится примерно в 3-4 метрах от меня. Сами понимаете, звук отвратительный. Несмотря на то, что здесь довольно небольшое помещение, в котором практически отсутствует эхо, звук все равно плохой. За счет того, что расстояние звук проходит довольно большое. А если бы здесь еще и было бы довольно пустое помещение, как, например, в некоторых, э, например, съемных квартирах, там, где довольно мало мебели, и голый пол, и пустые потолки то там довольно сильное эхо, довольно сильная реверберация, которая будет очень сильно портить ваш звук. За счет того, что петличка наряда, звук будет довольно хороший. Насчет петлички. Петличку можно подключать напрямую в то, что вы пишете. Например, это будет камера, как в моем случае прямо сейчас. Либо вы, например, транслируете какую-то информацию через компьютер, либо ноутбук, и вы можете петличку подсоединить напрямую в чем минусы подсоединять напрямую в том, что у вас должен быть довольно длинный шнур если вы планируете куда-то отходить например, к тому же самому флипчарту и что-либо писать как можно избежать вот этой вот проблемы с проводами это может быть какой-то хороший направленный микрофон например, микрофон-пушка например, вот такие вот пушки от компании Rode далее есть те же самые петлички но радио петлички от той же самой компании Rode мои любимцы. Радиопетличная система Wireless Go. Она вот такого на самом деле размера, прищепляется прямо сразу к вам, а вторая часть цепляется к, туда, куда вы будете транслировать звук. Очень удобно, как для обычной видеозаписи, так удобно и для, например, стримов, вебинаров и прочего. И вариант, который я использую сейчас, это петличка, которая вставлена в портативный аудиорекордер. Это очень хороший вариант, потому что он относительно дешевый, он очень хорошо пишет, помимо того, что вы можете в аудиорекорды вставить петличку, вы можете вытащить петличку и писать на встроенные микрофоны. Но этот вариант абсолютно не подходит, если вы собираетесь делать трансляцию в режиме реального времени. Потому что эта штука пишет только в себя, передавать звук куда-либо она не умеет, поэтому учитывайте этот вариант. Поэтому, если вы пишете трансляцию, вам нужно напрямую либо проводом подключаться, либо через радиосистему. Насчет сравнения звука, мы уже с вами сравнили звук с камерой, которая находится далеко. А сейчас давайте сравним со звуком, который идет, например, в этот аудиорекордер, в зависимости от его положения, где он лежит. Вот так будет звучать аудиорекордер, если он находится прямо передо мной. Например, такое положение будет актуально, если вы сидите за столом, и вы можете, в принципе, вот даже в кадре поставить его перед собой. Звук будет довольно качественным. А самое главное будет стерео, в отличие от большинства петличек и пушек они как правило все моно этот микрофон будет стерео но это такое как бы различие не самое важное для большинства видеороликов не нужно гоняться именно за стереозвуком поскольку рот у вас один и звук оттуда выходит моно в зависимости от положения микрофона будет очень сильно разница и звук например чем ближе он находится тем более объемным и басовитым будет звучать голос если я его поставлю вот сюда вот на стол Звук уже не настолько хороший за счет того, что расстояние от источника звука до записывающего устройства выросло, и выросло улавливание всех ревербераций от помещения. Также, если вы это делаете, ставите на стол, либо кладете на стол, все ваши движения по столу будут очень сильно цепляться микрофоном и даже перебивать ваш голос. Вернемся на петличку и продолжим наш разговор. Еще один важный нюанс будет это про то, какое количество пинов вашем микрофоне. Большинство так называемых любительских и уже не совсем любительских микрофонов, они подключаются через 3,5-мм джек. Это ровно такой же, как у вас, например, наушники проводные. Самое интересное, что там может быть либо три, либо 4 пина. И это очень важно, в зависимости от того, куда вы будете вставлять ваш микрофон. Трехконтактный вам нужен, если вы будете вставлять, вот например, вот такой вот аудиорекордер-диктофон, в большинство камер. И, например, если вы вставляете в компьютер либо ноутбук, в котором идет разделение на наушники и на микрофон. А, в такие устройства, как, например, смартфоны и большинство современных ноутбуков, там, где разъем под наушники, он совмещенный с микрофоном, а, то есть за все отвечает один единственный разъем, вам понадобится четырехконтактный а, джек. Потому что в одном джеке должно быть совмещено как наушники, так и запись микрофона. Он расположен в другом месте. Учитывайте этот фактор. На этом про звук все. Давайте перейдем к довольно обширному и разнообразному блоку про картинку. То, что кажется, стоит на первом месте, но на самом деле он стоит на втором месте. Потому что если вы рассказываете интересную информацию и Звук качественный, то даже с хреновенькой картинкой вас все равно будут слушать. Но не так хорошо, если у вас будет картинка хорошая. Итак, первым пунктом в качестве картинки, наверное, стоит поставить свет и камеру. Почему про камеру я начал говорить? Потому что здесь могут быть разные варианты. Вы можете писать на камеру такую относительно хорошую, как, например, пишу я сейчас, со сменной оптикой, с большой матрицей. Либо вы можете, например, проводить вебинар на банальную веб-камеру от вашего ноутбука либо компьютера. Про веб-камеру мы поговорим чуть позже. И третьим пунктом может быть проведение стримов и вебинаров, подключая вашу камеру уже к компьютеру либо ноутбуку. Все эти три варианта. Они очень близкие, поскольку это всего лишь записывающее устройство. Да, у них, конечно, будет разное качество картинки, но всегда надо понимать, что в данной ситуации будет работать лучше. Если вы используете запись роликов, которые вы потом будете монтировать и выкладывать куда-то, то, конечно, лучше писать это на камеру. Если вы проводите вебинар, то лучше это делать на встроенную веб-камеру в вашем ноутбуке, либо компьютере, либо вы можете обзавестись специальным переходничком, он, как правило, такого маленького размера, специальной картой захвата, которая через э, HDMI-провод от, ка от камеры подключается в USB-разъем э, в вашем компьютере. Ваш компьютер видит вашу камеру как э, веб-камеру, и вы можете очень хорошего качества картинку транслировать уже в интернет. Делается это исключительно через специальные камеры захвата. Напрямую, к сожалению, камеры подключаться так не могут, за исключением некоторых э, камер, в которых это заранее предусмотрено. Но список таких камер очень маленький, и, как правило, качество картинки там не такое уж и хорошее. Поэтому выбирать камеру, исходя исключительно из этого пункта, нет абсолютно никакого смысла. Потому что вы можете взять камеру, например, дешевле, либо у кого-то взять, у кого она уже есть, и просто докупить вот этот вот переходничок. Да, они не самые дешевые, например, один из самых бюджетных, но хороших переходников от компании Elgato будет вам стоить в современных реалиях от 10 до 12 тысяч. От хорошей компании хороший качественный переходник, но вот такие вот цены. Все, что дешевле, как правило, будут работать с какими-то оговорками, либо будет работать нестабильно, либо будет портить качество вашей картинки. Кстати, помимо того, что вы можете снимать ваш контент какую-то камеру на веб-камеру в вашем ноутбуке либо компьютере вы можете все это снимать еще и на телефон если в обычной съемке правила все те же самые то также есть интересный лайфхак вы можете ваш телефон а именно камеру вашего телефона использовать как веб-камеру для этого есть и специализированные приложения для того чтобы использовать вашу э, камеру телефона по воздуху по вай-фаю также и подключать через шнур к компьютеру как правило, изображение в этом случае будет гораздо лучше, чем с веб-камеры встроенный в ваш э, ноутбук, в котором довольно маленькое разрешение и еще более э, худшая матрица, чем в вашем телефоне. Обязательно протестируйте этот вариант. Скорее всего, этот вариант будет гораздо лучше и качественней, чем ваша встроенная веб-камера в ваш ноутбук, либо купленная когда-то давно веб-камера для вашего компьютера. Так, про камеры мы в целом с вами поговорили. Важнейшим, на мой взгляд, пунктом будет свет. Свет у нас бывает искусственный, либо естественный. Естественным светом будет у вас выступать свет от окна. Свет от окна это потрясающая вещь, потому что в зависимости от того, куда у вас ориентировано окно, на какую сторону света и какая погода на улице, свет у вас будет либо жесткий, солнечный, если у вас... Солнце в прямой видимости и оно не ограждается тучками. Будет свет такой вот жесткий. Большинство камер будет с ним справляться довольно тяжело, поэтому старайтесь снимать видеоролики и проводить вебинары, либо при том условии, что у вас окна выходят не на солнечную сторону в это время дня, либо в пасмурную погоду. Свет будет мягкий, будет очень красивым и очень хорошим. Располагайтесь, как ну, Почти боком, но так, чтобы оно было чуть-чуть перед вами, для того, чтобы ваше лицо освещалось равномерно. И искусственный свет. Как правило, освещение в наших квартирах, оно достаточное для проживания, но недостаточное для качественной видеосъемки. Как правило, это какая-то люстра, висящая по центру комнаты, э, неизвестно с какими лампочками внутри, которая в лучшем случае светит в белый потолок. И отражается сверху вниз. Яркость, как правило, этих лампочек не самая большая, потому что мы привыкли, что в квартире мы включаем свет только вечером, когда мы уже отдыхаем, и яркое освещение нам не нужно. Что можно в этом случае сделать? Можно, конечно, поднабрать каких-либо домашних настольных ламп, поставить их перед собой, но опять же вопрос к э, качеству этого освещения. Для замороченных ребят есть такой индекс CRI у света, он показывает а, равномерность и качество освещения данного источника света. Но просто-напросто знайте, что большинство современного искусственного освещения, дешевого, такого домашнего, оно плохого качества. Поэтому не удивляйтесь, если ваш тон кожи, в, особенно на каких-то веб-камерах, будет казаться каким-то зеленым, либо серым и не особо привлекательным. Что в этой ситуации делать? Прибегать к хорошему освещению. Итак, начнем с дешевого и закончим дорогим. И да, не, не пытайтесь особо здесь сэкономить и покупать в том же самом Леруа какие-то вот эти вот, знаете, для освещения для кухни, вытянутые с люминесцентными лампами. Эти люминесцентные лампы бывают хорошие, но они, как правило, дорогие. А то, что вы купите, оно будет не совсем, да и хорошее. Какие варианты я бы порекомендовал из бюджетных? Давайте посмотрим. Бюджетный вариант, который есть у нас. Это вот такой вот держатель под обычные лампочки с цоколем Е27, самым распространенным. В чем хорош этот крепеж? В том, что он имеет наклон, он довольно компактный и легкий. У него есть специальное крепление под распространенные э, крепления для светительного оборудования. Также в нем есть крепление для зонтика, в котором вы можете рассеивать свет. Что сюда вставлять? Сюда я бы посоветовал вставлять, если вот так вот что-то порекомендовать одно, это найдите самую яркую лампочку, которая продается в Ikea, светодиодную. По цветовой температуре по большому счету все равно, если у вас будет один единственный источник освещения. Она сюда вкрутится и будет прекрасно работать от розеточки. Затем его можно будет рассеять. Для тех, кто не хочет покупать в Икее, ниже будет прикреплена ссылка на прекрасный сайт а, российского тестера а, разного рода оборудования осветительного, называется lamptest.ru. На нем собрано огромное количество информации про все возможные э, лампочки разных форм-факторов и разных производителей с очень подробными техническими характеристиками, даже такими, которые не дают производителю, потому что там человек с профессиональным оборудованием, хорошо и качественно и правильно замеряет эти источники света. Но для тех, кто не хочет в этом копаться, IKEA вам в помощь. И вот такие вот крепежики. На что же такие крепежики можно поставить? Здесь вот снизу есть крепление под так называемый палец. Палец используется на всех осветительных стойках. Например, вот такая вот настольная стойка. Она может быть чуть повыше. На нее ставится крепление для вашей лампочки. Очень хорошо подходит, если вы, например, с ноутбука проводите какой-то вебинар, вы просто всю эту конструкцию ставите прямо за ноутбуком, вкручиваете сюда хорошую лампочку и обязательно рассеиваете, потому что жесткий свет будет не очень хорошо смотреться на вашем лице. Как это все дело рассеивать? Здесь идет крепление, как правило, под зонтик. Зонтик является одним из самых дешевых и доступных и в то же время, в принципе, компактных способов рассеивания света. Берем зонтик на просвет. И смотрим, что получится. Берем зонтик. Вставляем и закрепляем. Сюда дальше вкручивается лампочка. Она рассеивается через зонт. У вас получается красивый, мягкий него рисунок на вашем лице. Да, в разложенном состоянии занимает довольно много места, но это очень бюджетная сборка. Например, вот это крепление под лампочку стоит до 1000 рублей зонтик стоит до тысячи рублей и вот такая вот стоечка может быть стоит тоже тысячу-полторы тысячи рублей уже вот это вот в сборе у вас будет давать хороший свет для ваших э, онлайн-трансляций, вебинаров и каких-то э, консультаций добавив вот такое вот небольшое изменение ваши постоянные клиенты сразу же заметят разницу они сразу же похвалят вашу картинку помимо этого есть напольные стойки, если места на столе у вас нету, такие стойки они до двух метров. И если совсем места нету, то есть вот такие вот прищепочки, которые также заканчиваются пальцем, на которые ровно точно так же устанавливается этот крепеж. Что можно порекомендовать Дальше. Дальше уже начинаются более профессиональные вещи. Это, как правило, все, что сделано на светодиодах, уже сразу для фото- и видеосъемки. Например, вот такие вот тоненькие панельки они со встроенным аккумулятором, могут работать от USB, если вы планируете пользоваться довольно долго. В чем их преимущество? Можно менять э, их яркость, можно менять, как правило, температуру. Они компактные, то есть не обязательно привязываться к розетке. Можно подключить их к пауэрбанку. Минус в том, что их также нужно рассеивать, а крепление у них никакое не предусмотрено. Можно через специализированные крепежи это делать и точно так же теми же самыми зонтиками рассеивать. Штуки, на удивление, яркие для своих размеров. Например, сейчас я включу их на максимум. И расположу примерно на, на, на том же самом расстоянии, на каком бы я ее размещал, снимая, например, какой-либо вебинар, сидя прямо перед ноутбуком и транслирую это все веб-камеру. Вот примерно на, на таком бы расстоянии у меня располагался бы свет. Естественно, я бы его хотел бы немножко подрассеять. В условиях отсутствующего бюджета либо отсутствия каких-либо дополнительных крепежей, это всегда можно сделать, например, каким-то листом очень прозрачной бумаги, либо, если у вас для выпекания осталась э, вощенная бумага, либо посмотрите, от какой-нибудь обуви у вас скорее всего осталась полупрозрачная такая тоненькая калька. Либо можно найти белый пластиковый пакет и надеть его на этот источник света, и он прекрасно его рассеет. Например, вот так. Сейчас вы можете видеть примеры по разному освещению. Первый вариант это обычное освещение потолочное у нас в магазине. Люминесцентные лампы сверху. Далее идет свет вот от маленькой панельки Yungno 125. Российная через белый пакет на разном расстоянии. А это та же самая панель, но уже через зонт на отражение. Свет более жесткий, но и более яркий. Добавляет атмосферы, контровой свет от светодиодной панели юнг Далее по свету есть уже более большие сложные панели. Они дороже, они могут уже питаться от разного количества источников питания, как от розетки, так, так и от аккумуляторов. Но учитывая, что все это мы снимаем с вами дома, лучше всего пользоваться питанием в сеть. Подробнее про такие панели вы можете посмотреть на нашем канале на YouTube. Там есть довольно много обзоров на разное количество света, в разную ценовую категорию, разные мощности и разного характера освещения. А мы переходим дальше, и это фон. Про фон здесь все довольно просто. Лучше всего использовать естественный фон. Фон в том, в котором вы себя чувствуете комфортно. Но если ваша квартира не похожа на фотографию из каталога, например, Икея, как, например, вот этот фон, то нужно подумать о чем-то другом. В этом плане очень хорошо подойдут какие-либо однотонные фоны. Это может быть и самую простую. какой то у вас есть пустая однотонная стена, на фоне которой вы можете делать съемки, либо проводить вебинары, либо вы можете искусственно сделать этот фон. Для этого хорошо подойдут а, как специализированные фаны, например, бумажные, либо пластиковые, которые просто-напросто разворачиваются, либо клеются на поверхность, либо на чем-то подвешиваются. Также можно использовать какую-либо ткань, например, если у вас а, завалялась какая-либо довольно большая однотонная, либо каким-то интересным красивым рисуночком а, ткань, вы также можете ее повесить на фоне. Либо можно как-либо креативно уже подойти к этой истории. Из того, что есть у нас в магазинах, например, я иногда для каких-то таких вот крупных портретов люблю при, э, прибегать к отражателям. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Например, вот такой вот серебристый отражатель неплохо выполняет свою роль и как фон. Добавив немножко цветной магии. И таким образом, изменяя разные, меняя разные цвета, вы можете добавить настроение в ваш кадр. В зависимости, например, от темы. Вы можете, например, какие-то разные свои темы, добавить в них какие-то свои цвета. Например, важную информацию, новости срочные красным, какие-то спокойные вещи зеленым и так далее, и так далее. Меркировать свои видеоролики также еще и цветом. И немножко добавить настроение. Но стоит избегать хромакея. Да, многие могут подумать, что ага, сейчас я себе куплю хромакей и буду себе менять фон, в зависимости от того, что я рассказываю и что я хочу показать. Но... Кеять видео довольно тяжело, подсвечивать правильно хромакей еще тяжелее, а важно при съемке на хромакее выдерживать дистанцию от объекта до фона, для того, чтобы освещение зеленое не попадало на главный объект и это тоже не вырезалось. Короче, с хромакеем одна главная боль, а в итоге без качественного обтравки и правильного подставления фона Картинка будет выглядеть дешево, неумело, поэтому стоит избегать хромакея, как минимум до того момента, как вы правильно научитесь с ним работать. Всегда проще и всегда натуральнее будет казаться та картинка, а главное, монтироваться она будет гораздо проще. Натуральная картинка, естественный фон, который неплохо подсвеченный, либо просто интересно выставленный. Быстренько пробежимся про ракурсы. Здесь у меня всего лишь один совет. Это не ставьте камеру ниже, чем ваше лицо. Когда это может быть? Когда вы снимаете все это, либо транслируете ее в сеть на веб-камеру в вашем ноутбуке. Ноутбук, как правило, стоит на столе, экран расположен низко, несмотря на то, что над экраном расположена веб-камера, она все равно находится ниже вашего лица. И получается, что зрители на вас смотрят снизу вверх, а вы на них сверху вниз. Избегайте этого, никто не хочет смотреть на ваши ноздри, никто не хочет смотреть на ваш потолок, поэтому даже если вы все это делаете на ноутбук, поднимите ваш ноутбук для того, чтобы вы с вашим зрителем были хотя бы на одном уровне. Даже такое маленькое изменение, попробуйте, потестируйте, очень качественно скажется на вашем видеоконтенте. И по возможности, если вы делаете все не на веб-камеру, а на камеру чего-либо, пожалуйста, постарайтесь э, использовать более узкие объективы для того, чтобы у вас на лице не было искажений и в объектив вашей камеры не попадало много лишних деталей. Гораздо проще выстроить аккуратную чистенькую э, маленькую сценку, чем выстраивать ее большую. В этом вам поможет более узкие фокусное расстояние, более прозумированная картинка. И последним пунктом будет это то, как вы преподносите информацию для вашего зрителя. Вы же не просто будете только разговаривать, вы захотите и что-то показывать. Как это можно делать? Естественно, можно делать как в трансляции, так и на монтаже, это вставлять какие-либо картинки, либо э, на монтаже, если вы это будете монтировать, а потом выкладывать, можете делать какие-то надписи, либо тоже картиночки вставлять в ваш видеоролик. Э, если вы делаете э, стрим, то... Вы в специализированных программах можете выводить с вашего рабочего стола, либо какие-то презентации и так далее. Но если вы хотите показывать какие-то информации, очень многие что делают? Покупают какие-то флипчарты, либо белые доски и подходят к ним и вот так вот издалека пишут и рисуют. Сейчас я вам покажу еще один способ, как можно писать в режиме реального времени и показывать это даже на стримах. Так, почему я стою так близко? камере так крупно и почему я стою рядом с витринами а все потому что у этих витрин прекрасные стеклянные дверцы а воспользуюсь я ей для того чтобы на ней писать вот таким вот маркером открываем створку и используем ее как белая доска для маркера и напишу на ней 812 photo.ru Итак, с какими проблемами мы можем столкнуться в этой ситуации, если я хочу изображать свою информацию вот так вот в режиме реального времени, не на флип-чарте сзади у стены, а вот так вот на стекле, который находится между мной и камерой. Это в том, что стекло должно быть обязательно чистое, маркер желательно не должен быть черным, а желательно должен быть либо серебристым, либо белым, либо каким-то яркоцветным, например розовый, оранжевый вот, зелененький, вот такого плана и довольно насыщенный и плотный далее, вы видите что для вас в данный момент надпись зеркальная в, любом, в любой программе для монтажа, либо в программе для стримов можно зеркально картинку отразить например, вот так и вот уже надпись для вас читается нормально, а я ее пишу точно так же комфортно для себя. При этом э, разница, если я пишу на флипчарте, то я бы к вам стоял в лучшем случае боком и писал бы здесь вот так. А либо стоял бы спиной и постоянно ходил бы ближе дальше к камере. Здесь мы находимся в комфортных условиях, вы всегда видите мое лицо, вы видите все надписи. Если вам надо ее прочитать получше, поподробнее, я просто выхожу из кадра. И зрители нормально считывают всю информацию. Ах да, и чтобы лучше ваша информация считывалась, желательно иметь фон однотонный и чтобы он был контрастный с вашим маркером. Например, если я планирую писать черным, то фон лучше иметь светлый. Белый, серый, там, серебристый какой-то. На нем будет хорошо видно черный. Если я хочу писать белым, то лучше, чтобы фон был, соответственно, черным. Для цветных маркеров. В принципе, подойдет любой фон, за исключением совсем светлых и таких же ярких. Где взять вот такое вот стекло, а не использовать, как я сейчас, дверцу от витрины? Самым простым способом будет, например, в каком-либо строительном супермаркете, либо в Икеа, заказать очень большую рамку для фотографий, либо плакатов. В них, как правило, идет либо пластик, либо стекло для защиты вашей фотографии, либо плаката, и э, задняя часть, которая имеет жесткость вы оттуда вынимаете все лишнее оставляете только рамку и оставляете только прозрачное стекло либо пластик если там пластик обязательно снимите защитную пленку она как правило с двух сторон после этого ваш пластик будет достаточно прозрачным держите его в чистоте средством для мытья стекол э -э комфортно его и прочно закрепите между камерой и вашим лицом Обязательно попробуйте этот способ, он очень интересный и довольно сильно освежит а, преподношение информации для ваших зрителей. Ну, а также не забывайте про ваш звук. Потому что если вы пишете на звук с камеры, либо на звук, который находится вот здесь вот за стеклом, то слышно вас будет довольно плохо. А если микрофон находится где-то рядом с вами, то слышно вас будет все так же хорошо. А на этом у меня сегодня все. Обязательно ставьте лайки, если это видео вам было полезное. Подписывайтесь на наш канал. У нас очень много обзоров на разную полезную технику. Ну, а также будем стараться делать для вас более полезные ролики в наше непростое время. А с вами был Магазин 812 Фото. Удачи!